Тест позволяет выявить плохо работающие цилиндры не только в бензиновых двигателях, но и в дизельных. Для этого следует записать сигнал датчика коленвала и сигнал токовых клещей, который необходимо установить на один из сигнальных проводов любой из форсунок. Двитель автомобиля Peugeot Boxer на холостом ходу работал без каких-либо нареканий. Но во время движения на кузов автомобиля передавались сильные вибрации двигателя. Кроме того, он развивал недостаточную мощность. Рафики эффективности, полученные при помощи теста CSS, показали, что с увеличением оборотов двигателя, цилиндр 1 работал все хуже. Диагностический сканер при этом пропусков в не выявил, так как на холостом ходу все цилиндры работали нормально. Для оценки компрессии в цилиндрах дизельного двигателя тест CSS предоставляет кладку сжатия. Проверим, нет ли в цилиндре 1 проблем с компрессией. По цветным графикам видно, что компрессия во всех цилиндрах одинакова. Поэтому было принято решение заменить топливную форсунку в первом цилиндре. После замены форсунки первый цилиндр перестал выпадать из работы и двигатель заработал ровно. Тем не менее, повторно выполненный тест CSS показал, что первый цилиндр стал работать лучше всех остальных. Этого и следовало ожидать, ведь не зря производители автомобилей с дизельными двигателями рекомендуют в случае необходимости замены одной из дизельных форсунок менять сразу все. Двигатель автомобиля Opel Vivaro создавал сильную вибрацию кузова при движении и развивал недостаточную мощность. Кроме того, пока двигатель был не прогрет, он неустойчиво работал на холостом ходу. На холодном двигателе тест CSS показал плохую работу третьего цилиндра на холостом ходу и под нагрузкой. По мере прогрева работа двигателя на холостом ходу стабилизировалась, но под нагрузкой по-прежнему возникали пропуски воспламенения. Кладка сжатия, предоставленная тестом CSS, показала ухудшение компрессии в третьем цилиндре. Такой характер отклонения графика характерен для уменьшенной степени сжатия. Причиной этому стал гидроудар, возникший из-за попадания воды в выпускной коллектор двигателя, который привел к деформации шатуна. В процессе замены дизельной форсунки важно не только заменить уплотнительную шайбу, но и правильно подобрать ее толщину. Это результат тестирования двигателя автомобиля Mercedes свита Здесь под форсункой первого цилиндра была установлена слишком толстая уплотнительная шайба. В результате топливо не попадало в заданную в производительном область камеры сгорания и смесь образования проходила неправильно. Замена уплотнительной шайбы проблему устранила.